Я вас витаю. Хочу показать кресло, которое идеально для работы и отдыха дома. В нем на самом деле вам будет удобно и работать, и если вы захотите отдохнуть. В данном кресле присутствует функция вибромассажа. Подробнее о ней вы можете узнать в другом видео, смотрите описание. Я хочу обратить внимание, что это кресло стало еще более комфортнее и уютнее. Оно стало мягче за счет трех видов поролона. Один поролон не дает возможности просесть, другой поролон имеет эффект памяти и вам создает в нем ощущение комфорта. Э -э обратите внимание, пожалуйста, на обивочку. У нас появилось а три новых обивочки. Мы сделали более комфортнее кармашек, куда вы сможете положить пультик. Пожалуйста. Вот. Данное кресло, как и все другие наши кресла, очень прочные. Посмотрите вниз, какая большая и красивая алюминиевая база. В этом кресле и вправду вам будет удобно и работать, и отдыхать. а nah, вот так <laughs>